Мне правда жаль, Грегори. Я проебал генератор булыжника. Где ты прячешься? Грегори. Фредди, шш, веди себя тихо. Я не хочу, чтобы она нас нашла. Она и служба охраны, она может нам помочь. Где вы двое? Я знаю, здесь. Это просто вопрос времени, когда я найду вас. Вот вы где Я... прячетесь, вам от меня не спрятаться. Поймала! А? -хоги -хоги. Боже, что это за тупая херня? А? А? Пиздец! Я ничего не боюсь, но этот парень... Он пугает меня. Wow, ты <связь>